Так, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Всем доброго времени суток, друзья, Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, мы пробрались с вами... А в какой-то, не знаю, бункер или что это такое Короче, в здании, где находится пара нам нам ну, теперь нужно э, по наводке дойла э, Найти клапана, короче, и это все отключить Так, найдите первый клапан и увеличите давление до максимума Окей Сейчас мы это будем проворачивать Окей Я думаю, мне бы здесь не помешал Вот такая, да, вот, э, вот это вот, вот Вот это вот не помешало бы Так. Давай вместо нее мы сейчас Лоп. А в смысл А, да, все, взял а... С глушителем Бомжу возьмем, потому что Я думаю, здесь С этой с глушаком будет интересно Ну, по получше, я думаю, все-таки Местность, или как это? Ты ну, ничего не... не заметил? Ой, хепта. В смысле? А я думал, <laughs> я думал, здесь помещения какие-то. У меня просто нервы пошаливают. Да? Ну ладно. ну ладно. Так. Окей. Бляха! Напугал! О, <laughs> Напугал, хера так подкрался smooth Так, у меня так, может. Я у, у меня может быть. Волнуйся, а... немного, можно ноги. Посторонние звуки, типа сверление тут, хочу, или что-то еще. Спасибо. Короче, такие колотить кто-то должен быть, не обращать внимания, у меня сосед тут хочу, сверлит, колотит. Мне кажется, ну, всю жизнь там колотит и сверлит что-то. Такое ощущение, знаешь, как будто его а, замуровали, он пытается выбраться. Так, а, погоди. Я же не взял. Я же не взял. Как как-то, да? Или к чертям собачим? А... А -а -а -а -а, бомжу, да ладно, хрен с тобой, бомжой? Да, да. Вот Черт, мой живот ужасно ноет. Опять? С тех пор, как я стал здесь работать, похоже, нас кормят тухлятиной. Может, ты слишком много ешь? Нет, парень, я сижу на новой диете, ем только мясо. Говорят, от него организм активизируется и сжигает больше жира. Я слышал, они пускают трагинов на мясо, причем даже трупы. Не может быть. Я что, ел гамбургеры из мутантов? Мало того, О. что я надрываюсь, чиня их машины, так они еще подопытного кролика из меня хотят сделать. Да успокойся, я просто прикалываюсь над тобой. Лучше, если это прикол, козел. Так, а, слушай, музыка сразу заиграла, значит, меня где-то Кто-то нашел, кто-то увидел. Мне тут стоят. Что Шпунь. за чертовщина? Шпунь! Шпунь. Готово. Короче, о, смотри, поехала тачка. Я, Я там водила, по-моему, убил, да? Готова. Готова. Так, там, по-моему, снайпер еще, да, сверху? Вон он. Надо снайперку, наверное... Ага. Снайперки нет. Снайперки-то у меня нет. Будем так. Они, по-моему, без броников, эти снайперы. Поэтому... Поэтому вот так. Ладно. Так, вроде зачистили. Я надеюсь, да? А, нет, смотри, я водила не убил, тачка-то уехала вон. Либо кто-то другой пересел. Ладно, хер с ним. Хер с ним, как-нибудь разберемся сейчас. Так, трое. Я вижу только троих пока что. Здесь, возможно, здесь я еще не всех убил. Может быть, в кустах где-нибудь по Любасу, да? трагинов то нет здесь? Главное, чтобы трагенов не было. А остальное херня все. Прорвемся. Ну и подмогу, главное, чтобы они там не вызвали. Так, э, снайперская винтовка упала, не упала, мне патрончики бы забрать. Угу, какие-то волоса мне тут какие-то. Так, ладно, надо, короче. Ага, тут уже четверо. Тут двое. Тут никого нет. Ага. Снайпер. Либо снайпер, либо гранатометчик. Гранатометчик. Базуга, по-моему, в руке. Это плохо. Это плохо. Так, а с этой стороны есть кто? принципе... Так, погоди, может мне попробовать пройти не вот так, а вот туда до вышки сначала? Да, наверное, я думаю так, до вышки сначала. Пробраться. Тут-то никого нет. Ну, я думаю, если бы здесь кто-то был поблизости, они пробежали на выстрелы, я, я, я, я так предполагаю. Если вот только какие-нибудь тут трагины какие-нибудь. Так, главное, чтобы меня сейчас с вышки не увидел. Иначе будет... Иначе будет жопко. Мне его как-нибудь надо сейчас чпулькунуть. Бляха, фонарь там этот светит. Не видно ни хрена. говнюк Го... опа, а ты то здесь откуда взялся, а? а, а ты за что? В смысле, он тут не один? -яй -яй. А я? на рубашке! -а. Заново, что Жизнь <сих> Жесть, как, Это, да плехо Вхожу внутрь, не волнуйся Еще немного и можно уносить отсюда ноги Вэл, будь осторожна я не хочу, чтобы твои спасения Ладно. привычку. Джек, говорили? Уговорили. До Уговорили. Пойдём по -тихому. А черт, не могу поверить, этот мост опять развалился. Ты шутишь, как мы переберемся на ту сторону? Строительная бригада навела понтонный мост. Только будь поаккуратнее с машинами на нем. Вот, эй, <связывая> друг, ты жив? Отлично. Те никто не видел, никто не услышал. Шикарно. Потихонечку, потихонечку так потелсим немножко попробую наверное того, забить хер на ту вышку короче попробую пройти сейчас э, по мосту где фонари так, а кто меня. Ми... А как меня видят? Я в кустах сижу. Это вот Снайпер меня видишь, что ли? А я не вижу снайпера. А он есть. Эй, снайпер ты где? Да ладно, снайпера нет. В смысле? Эй. Эй. Куда он делся? Куда он делся? Как так? Как так-то. Ну, ка ну, -пись. <с -прав -2> Мне прям интересно даже, куда он делся. -то? Он упал. Погоди, вот где-то он... он прямо прямо вот где-то где-то <зв hits> <Ааа>! так а, а, а, а, а это не снайпер да ладно я думал это снайпер у него этот как его там снайперская винтовка а у него такая чистая м -ка. так ладно хрен на них делаем так. Где там? Так. Других-то, видишь, не видно. Только одного. Окей. Погодя, а здесь можно еще с этой стороны обойти. Но там есть мост. А тут придется, наверное, плыть. Ну попробуем, что? Попробуем вот Мне бы ещё Убедиться, что здесь никого нет Было бы вообще шикарно Ну с по-любому тоже враги будут Сто пудово Без этого никак Вот, раз, два Двоих уже вижу. Двоих уже вижу. Троих, четверо, Ой, ни хрена себе, там бригада. Блин, почему их так много всегда? Почему их всегда так много? Мне, короче, надо... Как-то вот, как-то вот... По-тихому их... Поврубать, чтобы меня никто не видел. Да? Бляха, ни одного не убил, а? Что? Что? Да в смысле умри? А то они меня, бляха, засекли уже. Ты куда побежал? Говнюк. А-а-а! Тойота! -а! В смысле? ну попробую так его сейчас загасить в голову не хочет там что-то попадать так ладно тут шухера нет нет за. Идите... Бля. к пулеметчик меня увидел что вот the fuck это чё это зенитка или что это Точняк. А там не пулемет, там зенитки. Ну сейчас я его сделаю здесь. а, -а, -а! Да в смысле? Ты же такой живучий, падла. Все, убил. Отлично. А этот куда-то побежал? Смотри. Все? Готов. <рисква> Хера снайпер я такой. Хера, я такой снайпер. Вон, смотри, все скопились. Все такие там поскапливались. Вот. Нет, снайперка будет сюда. Лоп, вообще клево. Куда вот он исчез. Лучше, если это прикол. Лучше, это прикол. Самый лучший прикол в жизни. Готов Я их вообще всех тут околпачил Просто с такой, с такой доли Ну потому не попасть нифига Ладно Так Попробуем как-нибудь сейчас Ой Попробуем как-нибудь сейчас Переплыть наверное на ту сторону Да Я думаю я надеюсь, здесь-то больше никого. Ой. Ой. Понятно. Хлех, он там не один. Надо было переплыть. Надо было просто переплыть. И не суваться сюда. Ну где ты там? Ты один? Ай-яй-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай -ай. oh. все готов. Так, он один здесь был. Ну, окей. Так, хорошо, гранатки. Мне бы броньку было клёво было очень клёво так ладно давай попробуем переплыть Ляха. этой сохранки то нет попробуем ладно переплыть Чё так медленно плывешь что так погоди а мне совершенно совершенно вон туда а как мне туда поработаться по веревке по этой проберется нет по, по, по трассу поэтому давай попробуем Аккуратно, не светимся Сейчас мы этого А, это труп Оп, Ты где? Труп, труп Где этот? Чему рвеныш? Эй, дядька, вы где? Я вас в ночное видение даже не вижу но <свист> okay. так здесь-то есть папа стоит там в кустах пусти как там стоит ладно На тачке точно туда не проехать. Потихоньку, потихоньку. Здесь никого нет. А как, а как мне собраться-то я сюда могу на эту, на вышку? С вышки, да, наверное. Так, этого видно здесь? В смысле, что так дергаешься-то? Ни хрена не видно. Окей. Я надеюсь, меня не засекут. Так. Да цепись от лестницы, Да в смысле? Бил, вот так. Так этот меня не видит, И тут надо вот этого. О, все ништяк. Целимся. Готов. Готов и шума не поднял. Окей. Тут никого. Ништяк. Погнали. хи хи хи хи хи хи хи хи хи хи по быренькому Сохранка по любому. Вот сейчас по любому должна быть сохранка. Отлично. <свистит> <свистит> Ни <Нихера> их тут. <свистит> ты видел? Ты это видел? И друг ты жив? И друг ты жив? Ты это видел? Что ты что Готово <свистит> Ага. Как это? просто. Я как спец... странно. Мне показалось, я что-то слышал. Что сказал. Это кто? Где-то сзади меня вот здесь. Нет? А, вон. Вот За ноги. Раз по ножкам. Раз, два. Раз, два по ножкам. Он один там? Это мои двери тут? Колбасится. Так, ладно. В принципе, я думаю, все, здесь больше никого нет. Ну, по крайней мере, в, в, в этой комнате никого нет. Так, клапаны надо что искать делать. Что произошло? Сейчас я до тебя О, Произошло. Успел меня Где кла он? клацнуть. Где он? Где ты? Эй! Ай! Леха! бомжар у меня кончился, короче, шесть патронов осталось, осталась эмка ну будем шуметь, что делать будем шуметь ай-ай-ай Ничего не заметил что за чертовщина готов сейчас вот этого верхнего вот этого желтого строителя. Блеха выстрелил по мне. Попал. Так, 11 патронов. Это ты. Они... Блеха. Они сюда... Сверху там. Нет. А все? Окей. Все так все. Погнали, сейчас посмотрим. Короче, может здесь бронька. Не броньку и этот. Э, э, э, как ее там? зовут то Аптечку надо. Броньку и аптечку. Нихера здесь нет. Ни броньки, ни аптечки. Так, может здесь что есть? Капец. Просто капец. Опа, карточка. Нехила какая-то. Нехила какая-то карточка. Температура в зале не поднимается. Будь внимателен, не сварись. Да? Так, клапан я вроде какой-то нашел. Нет? Хорошо. А это что? Что это было? Что здесь произошло? Готово. Жив. Готово. где-то либо снизу либо... я вижу Бежи. так вот здесь-то нигде никто не побежит может здесь еще побегут они могут ай-яй-яй-яй Бочки, бучки по этим по баллонам то ж зря я сейчас пожахал-то хорошо что не рванули почему в присядку он не может это подняться по лестнице. Че, все здесь? Нет никого? Леха! Давай, давай, быстрее, быстрее! По тени увидел, просто по тени. Кто-то где-то еще шарится. Хорошо. Вон броньку вижу. Как ее взять? Бляха, дверей целая куча. Куда идти? Какая-то зелкарточки тут понабирал всяких. Так, нужно это. Ой, аптечку я вижу. С больше никого нет. Это мои шорохи? Так, ладно, аптечка готова, хорошо. Теперь мне нужно взять этот броник. Броник, вон он. Ты мой броник. Оп, патрончики. Ай, а как ее взять? Так. Вот так. Погоди, патроны... Всего 20 патронов от бомжа взял. Ну ладно. Ну ладно. Ты слышал? Тихо, тихо, тихо, тихо. Я думал, здесь просто комнатка, а там, смотри, он за Вообще какие-то эти защитные защитных костюмах Выходи. Выходи, где ты? Я тебе сейчас так выйду Погоди, мне надо это Клапан закрутить Ай В смысле? Это нормально? Это так и должно быть? Um, я не понял. Ага, красная карточка, хорошо. Клапан у нас здесь должен быть, хорошо. да? Клапана. Увеличивай давление до максимума. Отлично. Я отметил следующий. До максимума, отлично. Так, мне бы сейчас охраночка бы еще, бы сейчас. Так, а тут мне не пройти, да? Ладно. Идем как-то в обход надо, наверное. Там еще куча дверей, которых я не был. Так-то. <coughs> Так-то, если посудить. Ты сказал что-то? Вот здесь я не был, да? Сюда вот я не проходил. И мне нужна сохранка, мать Почему не прошла сохранка? После того, как я выполнил одно задание. Хорошо. Окей, сделано. Поднял давление до максимума. Переходи к последнему. А, еще один. А, голубая карточка какая-то нужна, смотри. А у меня нет. А у меня нет! У меня нет карточки зеленый Ой, синий И сохранку мне надо. Вот что мне надо. Сохранки давно не было. Если меня сейчас убьют, то это. Будь пол. О, смотри. Ну-ка. тоже всех загасил, да. А, вот и синяя карточка ништяк. И тут двери цела. Опа. Сохранка. Ништяк. Ништяк. Отлично, хоть здесь сохранился. Хоть здесь сохранился. Тихо, конечно, шуми. Хлопс. Ай! Хера, чувак просто за заперт был внутри, его просто забыли там. Все сделано. сделано. Так, новое. Найти центр управления. Погнали. Я так предполагаю, что это сюда. Здесь газ пропал. Но как она есть? здесь сейчас охранка? О, отлично. Ты видел? Нет, не видел. Бежутся! Как? Откуда? Бежутся! Ух ты, нихера Да В смысле? Эй, Слышь, у меня имя есть. Растыкался тут. Херо такой. Он со щитом, да? На. А в смысле я тебе в голову выстрелил? А ч они не дохнут? Херо они такие. Вот это, это жестко. Это жестко. ай яй яй яй яй яй яй яй яй нахер! Прибежал тут такой герой бляха яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй нечестно. яй Оу, что творится, что творится? Я слышу еще шаги. Стопудова. Э так, погоди, а на какую кнопку я тогда это менял патроны? Где он? Тихо. Ну ка Курить его оттуда! На какую кнопочку-то? На какую кнопочку-то? М нет. Z, так. А, на x В смысле? А подствольника нет, что ли? Я думал, без подствольник будет. Чрта! Блк, нихера их там! Ой! Готов. Готов. Я знаю, не ехай, я еще застрел, короче, мне меня опять. Все, убил. Ч ⁇ все, больше никого не будет? Они же не могут быть бесконечными, да? прав я прав охренеть охренеть охренеть трупов так а что мне на комнату управления найти окей окей давай сохраню панели управления включая обратный поток за собой разрушение основания регулятора поверю на слово поверю на слово ты видел как он видит как он скажи мне как он как он увидит как он увидит скажи мне за дверью через стену ты видел Я он там что увидел так погоди надо кнопку нажать да отличная работа Джек питание отключено я направляюсь в архив буду выходить через вентиляционные шахты думаю я легко смогу найти тебя будь в шахте и не высовывайся и жди меня наконец-то предложили что-то стоящее я просто профи в умении сидеть и ждать окей что там ты сидим не заметил сидим и ждем ты слышишь? Сидеть и ждать что-то не получится, я думаю. Не? Да. Что здесь произошло? Тихо, тихо, тихо, тихо. И? Ля! Там трешак сейчас начнется. А что -то здесь произошло? У меня патронов-то хоть хватит на всех. Где там? Кто? высунетесь С какой стороны вообще полезут бляха или они не полезут? или мне выходить придется не приходит придется выходить а он лезет лезет лезет лезет лезет ну-ка иди сюда пьем сумер ветка Фу, загасил ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Повторять ха ха ха ха Повторять Ой-ой-ой. На ой, ой, ой. всех патронов мне не хватит. Что-то Произошло. Что-то даже в голову начинаешь выстреливать и хренушки. Где там? Куку. Электроя здесь должно быть. Нет, здесь должен быть стоять еще. Вот с этой стороны еще один должен быть стоять. Да Смотри, они там лезут и лезут. Сколько их там? А вот... Эти. За коробками заныкался. Хочу попробовать идти вперед. Ах, вы падлы. Стоп! приятель! Сейчас, та та та то Жесть, уроды Просто чмошник. Да Просто чмошник. Там... Почему вы такие метки? Я навскидку никогда вот нормально не попаду. Ну, не... нормально не попасть. И где хотя бы одна Ну. Видел? Да Дядя в смысле? Чёртовщина. Почему именно в каску, а не в лицо? Здесь произошло. Готово, готово, готово, готово. Так, здесь двое. И здесь вот. Готов. Все. Там вертушка. Мне бы леха, знаешь, базуку. И пальнуть прямо вон туда. Ты слышишь? В этом. В вертушку, когда они слазят. Слазет. Да все... Да вот Да все... настолько много Да короче. Да не знаю, как это делать. Я тебя Да все. Да все. Да все окей Ты ничего не заметил сидите ничего не делать говорит Ага, сейчас сейчас чертовщина я не знаю короче их ждать надо здесь а да в смысле я башку сломал от, от такого удара Что там за снайперский прицел? Лазерный прицел какой-то, видал, да, там? О. Это что такое? Что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй! Так, короче, я сижу здесь, и не отсвечиваю. Там еще... Еще Попадали, бляхи Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Аптечку Ну-ка Мне, короче, надо как-то Ну-ка, дела? Хотя, хотя бы так немножко бронечка Бронечка Вон бронечек еще бронищик Так, что они побегут ко мне еще? Ага! Бляха с двух сторон, ублюдки! А? А Пошел нахер! Tubble. Ты тут Есть еще? <с knocks> нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я вас только убил уже, Подожди, я не хочу. <с> не попасть, тихие Ну. Сейчас ты умрёшь. Ляха, я не хочу. <с <с <baltok> <с <в Tyler> нет, нет. роды Как? Ты слышал? Почему их так много? Да в смысле возьмись ты там? Возьмись. <свес> ты вы там, эээ? -э. <свес> да в смысле? Пудленька! Что то было не да не херару. тутщина готов в <гол> смысле <гол> <гол> главное чтобы они кучи не перли по одному uh -huh. и вот так вот не делали бляха Но! По одному, по одному, давайте! Шок в жопу! Мне-то самому высовываться тоже как-то. Готов. Быстро, быстро, быстро. Ай-яй-яй-яй-яй! Бляха, еще там есть, да? А и у меня аптечка-то, все, капец. Тихо, не слышу никого, но... По-любому еще кто-то есть. Это вот стопудово. Или я всех забил, замочил. Ой. Божечки, божечки, божечки. <свят> Каждый раз какой-то трэш. Ну -ка. Да ладно, никого нет больше. Я выхожу, дай. Встретимся снаружи. Аллилуйя.